Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Николай Абрезанов. Я расскажу вам об операции с собственными средствами компании за период 14 по 28 апреля 2023 года. За отчетный период стоимость портфеля увеличилась и составила 219 миллионов 522 тысячи рублей. Изменения в портфеле. В группе 6.1 продавали бумаги Сбербанка, Новотека и НЛМК. Покупали акции остальных эмитентов, кроме прифов Транснефти. В группе 6.2 покупали PRIFO Нижнекамскнефтехима и акции Распадской. Продавали бумаги остальных эмитентов, кроме ФСК Россети. В группе 6.3 покупали акции Роснефти, Л5 Энерго, группы Ренессанс и ЧМК. Продавали бумаги остальных эмитентов. В группе 6.5 сделок не совершалось. В отраслевой структуре портфеля заметным было увеличение доли финансового сектора. Далее расскажем о котировках акций компании на московской бирже. За отчетный период котировки акций компании, индекс Мосбиржи и индекс Мосбиржи финансов показали положительную динамику. На ваших экранах мы даем оценочную стоимость акций, которую рассчитываем как отношение суммы собственных средств компании и 6% от объема средств под управлением количеству обыкновенных акций. А также представлен вычисленный обратным счетом гипотетический объем средств управления, при котором расчетная цена акций будет совпадать с биржевой. Далее вы можете видеть расчет, который позволяет определить нижнюю границу справедливой стоимости акций. Оценочная стоимость акций определяется путем суммирования собственных средств и дисконтированной разницы между доходами и расходами компании. В том случае, если это значение отрицательное, то его абсолютный размер вычитается из портфеля собственных средств. На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.